давай Петров, по вашим приказаниям, прибыл. Садись. Мне доложили, что ты шпион. Письма вон какие-то зашифрованные пишешь. Никак нет, товарищ майор. Это не шпионское, это башкирский. А как ты это объяснишь? Ты ведь русский? Да, но я в башкирской деревне вырос. Там все башкиры. Только наша семья русская. С пеленок башкирский знаю. А письма почему родителям на башкирском пишешь? Здесь только я башкирский знаю. Поговорить не с кем. Вот и пишу, чтобы не забыть язык. Кому из всех